Но реально ли, с научной точки зрения, вызвать землетрясения современными техническими средствами? Что в Турции, что в Йеллоустоне, что в любом другом месте? И не связаны ли загадочные вспышки с чем-то совсем иным?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 Турецкая Биг Gazette опубликовала материал, автор которого пытается решить загадку голубых вспышек. Их в Турции видели непосредственно перед сильным землетрясением. Журналист напоминает, что 27 января 2023 года американское посольство в этой стране выпустило предупреждение о том, что безопасность здесь под угрозой.